Mac OS X, версии 10.5.1 и более поздние содержат Брэндмауэр приложений, которые вы можете использовать для контроля соединений на уровне приложений, а не на уровне протокола. По умолчанию он выключен. Если хотите найти его, зайдите в системные настройки. Защита и безопасность. Вкладка Брэндмауэр. Видим здесь, что он выключен. Можем включить. Индикатор стал зеленым. Посмотрим на параметры Брэндмауэра. Видим здесь очень ограниченный набор параметров. Этот файрвол не способен мониторить или блокировать исходящие соединения через этот ГУИ, что очень-очень плохо. Этот экран рассчитан только на блокировку входящих соединений. И если бы я захотел, я мог бы добавить приложение вот сюда. Например, Firefox. Добавить. Далее есть две опции. Я могу разрешить входящие соединения для Firefox или заблокировать входящие соединения для Firefox. Это касается любых других приложений, которые вы выберете. И давайте удалим его. Другие опции вот здесь. Автоматически разрешать подписанному ПО входящие подключения. Это не особо полезная фича. И вы можете включить невидимый режим, который заблокирует определенный ICMP трафик, например, ping. Достаточно полезно. И, возможно, наиболее полезная настройка – это блокировать все входящие подключения, за исключением некоторых основных интернет-служб, таких как DHCP, который нужен в большинстве случаев, Bonjour и IPsec. И на этом все, что касается этого GUI. Он очень и очень простой. Нет мониторинга, нет контроля исходящими соединениями. Помимо использования GUI, вы также можете настроить брендмауэр приложений из командной строки. Утилиты хранятся в этой директории. Это файл конфигурации по умолчанию. И он выглядит следующим образом. А работающий файл конфигурации находится вот здесь. Можно остановить работу брендмаура при помощи команды launchctl unload. Также следующая команда. Эти команды выгрузили Брэдмауэр приложение, и теперь мы можем запустить его простой заменой unload на load. Для обоих этих файлов. И теперь он снова заработал. Можно настроить Брэдмауэр приложение, используя команду socket-filter-fw. У меня здесь стоит параметр "-h", для вызова помощи. Можете ознакомиться с этими опциями. Как видим, можно выполнить немного больше, но не особо. В общем, так выглядит брендмауэр приложений в Mac OS X. Не особо полезный, не может блокировать исходящие соединения, но можно блокировать входящие подключения, что, конечно, пригодится в определенных обстоятельствах. И, возможно, это стоит настроить. Хотя, конечно, вам придется разрешить все те сервисы, входящие подключения, которых вам нужны. Packet Filter, или Firewall PF, это фильтр пакетов со отслеживанием состояния под лицензией BSD, который выполняет роль межсетевого экрана в OS X. Его можно сравнить с NetFilter и Aptables в Linux, которые мы уже разобрали с вами, только работает он под BSD и OS X. Он доступен, начиная с OS X Lion, версии 10.7 и выше. Mountain Lion, Mavericks, Yosemite l и так далее. Он обеспечивает полный функционал IP-файрвола, такого как ip tables на сетевом и транспортном уровнях. Предыдущие версии MacOS X работали с уже неактуальным файрволом IPFW, который также разработан для OpenBSD. Для работы с ним вам будет необходимо использовать root или sudo. Основной конфигурационный файл, который контролирует, как pf функционирует, это etc.pf.conf. Вот так он выглядит. В самом начале есть пояснения, с которыми вам стоит ознакомиться, если вы намереваетесь использовать этот файервол. И теперь, что мы здесь видим? Это так называемые якоря, или блоки. Блоки — это набор правил и таблиц. У нас здесь загружается два анкор-файла. Итак. Видим здесь первый из них. Это дефолтный анкер файл, который поставляется с OSX. Также вот здесь второй анкер файл, добавленный мной. Можно поместить всю конфигурацию фаервола в этот файл. Но OSX начнет жаловаться, если вы это сделаете, потому что потенциально конфигурация может быть стерта. И если вы создадите другой анкер файл вот здесь, и поместите свои правила в него, и будете использовать такой же синтаксис, какой использую я, то вы можете добавить свои правила. Итак, давайте выйдем отсюда. pfctl Основная команда для pf. pfctl-sr покажет набор правил. Видим, что у нас здесь дефолтные правила от Apple. И правила под названием Nathan, которые я добавил вручную. Минус покажет текущую таблицу состояний. Минус -SI покажет статистику правил и состояние счетчиков. Минус покажет вообще все. Если мы снова вернемся в конфигурационный файл, спустимся в самый низ, видим здесь Anchor файл, созданный мной. И давайте посмотрим на него. Эта команда покажет нам синтаксис, как PF принимает правила. И если вы смотрели видео об ip вы узнаете некоторые правила, которые я продублировал в PF. Например, два верхних правила, они точно такие же, как я показывал для ip -tables. Эти правила разрешают принимать все входящие и исходящие пакеты, доставленные на интерфейс локального хоста. И как я уже говорил ранее, это вызвано тем, что в основном эти правила требуются для многих программных приложений чтобы они имели возможность общаться с адаптером локального хоста. Итак, речь идет о Passing quick on LO 0 All. Далее у нас тут блокирование всего входящего трафика и блокирование всего исходящего трафика. Это как дефолтные правила или как политика по умолчанию для цепочки в ip -тейблз. Далее мы блокируем немаршрутизируемые IP-адреса. Следующей строкой разрешаем DHCP. А здесь разрешаем ICMP из локальной сети на адресе 192.168.1.0 с маской по сети «slash 24». Это пинг. И у меня здесь еще пара закомментированных правил, которые разрешают исходящий TCP и UDP трафик. И если их раскомментировать, то все будет работать. И также они позволяют сохранять состояние для обратного трафика. Перейдем в другое окно. Данная команда "-v", "-n", "-f", и затем конфигурационный файл. С ее помощью можно протестировать, работают ли корректно те правила, которые у нас есть в Anker файле. Видим, что команда загрузила правила из моего Anchor файла. Все эти правила выводятся вот здесь. Ошибок нет. Все хорошо. Чтобы включить эти правила для Firewall, используем параметр "-f", и файл конфигурации. Готово. Я переведу фаервол в режим подробной информации при помощи минус V. И затем нам нужно включить фаервол параметром минус -E. I. Получим сообщение PF Enabled, то есть PF заработал. И если наберем минус D, это отключит фаервол. И теперь Бренд Мауэр запущен с теми правилами, которые мы ввели. Это означает, что поскольку у нас настроено блокирование входящих и исходящих соединений, мы не сможем выполнить, например, исходящее подключение по HTTP. И давайте проверим. Как видите, мы даже не можем зарезовывать доменное имя через DNS. Мы этого и ожидали. Если я отредактирую этот файл и разрешу исходящие соединения для TCP и UDP, Сохраню его. Снова протестирую конфигурацию. Все в порядке. Видим два новых правила в нижней части. Минус F для загрузки правил. И теперь у нас должна появиться возможность выполнять исходящие подключения снова. Готово. Application Firewall и Firewall.pf будут работать вместе. И давайте я покажу вам, как это будет выглядеть. Мы видим здесь дефолтный анкер файл от Apple. Что мы сделаем? Давайте проверим его. Видим здесь еще один анкер файл для фаервола приложений. Firewall приложений включает PF при помощи команды pfctl -i в дополнение к своим собственным правилам. Firewall приложений генерирует динамический набор правил для PF через точку привязки anchor point, которую вы здесь видите. И давайте проверим, есть ли какие-либо текущие правила через эту точку привязки. Это можно сделать при помощи данной команды. При помощи "-s", мы указываем на эту точку привязки. При помощи "-s", просматриваем правила. Видим, что здесь нет включенных правил через Anchor файл фаервола приложений. И давайте откроем интерфейс фаервола приложений. И включим невидимый режим. Итак, теперь мы видим, что у нас появились правила PF для сброса ICMP для IPv4 и для IPv6. То есть мы видим, что в приложение использует PF в процессе своей работы. В общем, я надеюсь, у вас появилось небольшое представление о PF. Как SAP Table, сможет потребоваться немного времени, чтобы понять, как он работает, и привыкнуть к нему. Но он очень-очень мощный. Он работает только на сетевом и транспортном уровнях, и не работает на уровне приложений. Вы можете воспользоваться страницей с мануалом для получения более подробной информации. Понятно, что это будет полезно. Другие полезные ресурсы. Есть руководство пользователя OpenBSDPF, предназначено для BSD, но многие настройки и параметры полностью одинаковые, поскольку это один и тот же продукт. Также здесь есть хороший гайд, он для BSD, но применим для Mac OS X. А здесь простой и базовый гайд. Далее, памятка по этой ссылке. И очень хороший мануал на этом сайте. Пожалуй, начните с него, если вы новичок в изучении этого фаервола. В общем, это было видео о фаерволе PF. Есть способы управлять им при помощи графического интерфейса. И мы поговорим о них в следующем видео. Это видео о ГУИ и фронтендах для фаервола PF. Первый в списке PF листс. Это действительно всего лишь список правил. Смотрим на скрины. Видим правила в GUI. Достаточно просто. Это вариант, если вам нужен простой GUI для знакомства. Работает в версии 10.7 и выше. Далее есть Ice Flow. Это более полноценный фронтен для фаервола. Но он работает только в... Он работает только в версиях Mac OS X от 10.7 до 10.10. .10. И давайте посмотрим. Вот так он выглядит. Здесь мы видим, что он поставляется с пресетами, что может быть весьма полезно. В общем, он облегчает работу с PF. Самый мощный фронт-энд с дополнениями — это Mooros. Нажмем на продукты. Есть версии Lite, Basic и Pro. Lite — это бесплатная версия. Она имеет меньше всего функционала, а в Pro больше всего функций. И ProM, в общем говоря, содержит такую вещь, как Valum. Это Firewall уровня приложений. Позволяет вам взять полный контроль над вашим Mac как на уровне приложений, так и на сетевом уровне. Вот он. Вы можете разрешать или запрещать приложение, как мы видели в файрволах под Windows. Вот так выглядит Мурус. Кликнем вот сюда. Видим здесь пару объектов. И я быстро ознакомлю вас с базовыми функциями. Динамические порты и базовые сервисы. Это кнопка для входящих подключений. Это для исходящих. В исходящих можно работать со всеми сервисами. Во входящих с динамическими портами и базовыми сервисами. И давайте нажмем на динамические порты. Видим, что здесь собственно разрешено. Разрешены все эти порты для этих групп. Если что-либо будет в третьем столбце, это будет блокироваться. А в первом столбце это группы, из которых вы можете выбирать. Во втором столбце видим, что разрешаются локальные сети. 192, 168 и так далее. А этим IPv6 разрешено принимать входящие подключения на данных портах. И если пойти в базовые сервисы, а это такие вещи как DNS, MDNS, NTP, DHCP, и это правило разрешает подобные входящие подключения для всех групп. Если нажать сюда, мы увидим сервисы, которые мы можем перетащить для включения правил по ним. Допустим, зацепляем веб, перетаскиваем, разрешаем доступ к веб-серверу, если бы у меня был веб-сервер на этом устройстве. Нажимаем здесь, разрешаем для всех групп, порт 80 и 443. Если бы я не хотел разрешать всем группам, то, что нам нужно было бы сделать, это создать здесь группу из нужных устройств и IP-адресов. Указываем детали в этом поле. После чего можно добавить эту группу вот сюда. И если нажать на эту кнопку, мы увидим список действующих правил Firewall APF, которые были созданы, исходя из того, что мы разрешили. Что касается исходящих подключений сервисов, в данный момент разрешены все исходящие соединения по TCP и UDP. Один из недостатков этой облегченной версии Lite, вы не можете удалить все сервисы или изменить это, чтобы разрешить только строго определенные сервисы. Допустим, вы хотели бы разрешить только порт 53, 80 и 443 для веб-серфинга. В лайт-версии этого сделать нельзя. Нужна платная версия. Другие версии содержат больше возможностей, чем имеются в этой. Также здесь есть очень полезная штука под названием стратегии. Можно установить дефолтную конфигурацию. Можно пройти через мастер настройки, в котором есть возможность выбрать список нужных вам опций. Нужен ли нам фаервол для входящих соединений, в котором все входящие подключения будут блокироваться, за исключением явно разрешенных? Да, мы хотим этого. Далее мы можем выбрать блокирование входящих подключений от других компьютеров к этим локальным сервисам, либо другие варианты, и так далее. Выбор характера логирования. И затем создаются правила для нас. Вернемся в стратегии. На среднем уровне нам можно просто выбрать их, вместо того, чтобы настраивать шаг за шагом. На экспертном уровне вы настраиваете все самостоятельно. Здесь также есть преднастроенные пресеты, конфигурации фаервола. Которые вы можете настраивать от безопасных до небезопасных. При выборе безопасного пресета будут блокироваться все сервисы. Все входящие подключения для сервисов заблокированы. И как я уже говорил ранее, вам стоит заблокировать все входящие и сходящие подключения. И разрешить только то, что вам действительно необходимо. Murus Pro наиболее мощный и настраиваемый GUI фаервол для Mac OS X. У него очень хорошая документация и поддержка. На ваших экранах, вы можете обратить внимание, есть даже видеоинструкции. Так что можно легко освоиться. Думаю, это даже проще, чем с IceFlo. Если открыть эти видеоинструкции, обратите внимание на одну из них. Как настроить этот фаервол для работы с VPN и предотвращать утечки. Это видео вам стоит посмотреть, если вы заинтересованы в защите от утечек при помощи этого фаервола. Есть множество других возможностей, типа контроля пропускной способности. Можете смотреть на свои сетевые карты. Видеть проходящий трафик. Есть сниферы. Можно включить их. В общем, знаете, здесь много чего есть. Старт, стоп и так далее. Гораздо больше возможностей в версии Pro. На этом все, что касается Мурус. Перевод озвучка для клуба складчик .com. Последний Firewall под macOS X, который я рекомендую, это Little Snitch. Это очень хороший GUI Firewall, приложение для macOS X. У него самый простой для понимания интерфейс из тех Firewall, которые мы уже рассмотрели. В нем есть великолепный мониторинг трафика в режиме реального времени. Конечно, он не бесплатный, он стоит порядка 30 евро, но он очень полезен для контроля всего входящего и исходящего трафика. Его можно блокировать простым кликом. Я коротко покажу его возможности. Он на ваших экранах. Как видите, в данный момент мы смотрим на все правила. В нем достаточно легко разобраться. Если мы посмотрим сюда, это относится ко всем процессам. А эти правила относятся к этим процессам. И если стоит галочка, значит правило включено. Зеленый индикатор указывает на разрешающее правила. И здесь сказано «Разрешить входящие подключения из локальной сети». И если мы нажмем на него, увидим больше деталей. Можем посмотреть на последние 24 часа, какие правила применялись. Есть временные правила, неподтвержденные правила. Последние вы получаете, когда переключаете фаервол в режим молчания. В этом режиме можно разрешать попытки подключения или запрещать их. Собственно говоря, фаервол не будет выдавать вам оповещения. Вместо получения оповещений вы можете либо разрешить, либо запретить эти подключения. И тогда Firewall будет помещать такие правила в эту вкладку, если они разрешающие. Это сделано потому, что каждый раз, когда вы что-либо делаете, и этого нет в правилах, Firewall будет выдавать оповещение с вопросом, желаете ли вы или нет разрешить это действие. Далее правило для GUI-приложений. Видим здесь Firefox. Ему запрещается выходить наружу для использования Safe Browsing. Safe Browsing — это средство для защиты от вредоносных программ, встроенное в ряд браузеров, но его использование может вызвать проблемы с приватностью. И если я выполню WGET до BBC, это подсказка, которую вы будете получать, когда новые программы будут пытаться выполнить подключение. Как видите, вы можете разрешить любые подключения. Можете настроить что-либо специфичное, можете разрешить навсегда, либо лишь на короткий период времени. В общем, достаточно удобно. И давайте разрешим это подключение. Еще одна отличная возможность — это показать монитор сети. Так он выглядит. Можно увидеть все соединения, все процессы, куда они подключаются. И вы увидите, что, возможно, у вас будут многие вещи, в которых вы не будете достаточно уверены, что они из себя представляют. Видим, как красные соединения блокируются. Можем двойным кликом вызвать подробности. Кликаем правой кнопкой мышки, выбираем «Захватить трафик». Это реально полезная функция. Можем создать правило для этого приложения. У нас оно уже есть. Здесь можем разрешить вместо блокировки. И видим здесь все детали трафика. В общем, поскольку монитор показывает вам, что входит, что выходит, вы можете быстро разрешать или запрещать нужные соединения. Итак, это Little Snitch. Он достаточно хорош. Я определенно рекомендую его в качестве фаервола. В качестве GUI-фаервола уровня приложений. Он может выполнять большую часть тех вещей, которые вам будут нужны при работе с фаерволом. Ах да, здесь есть еще профили под разные расположения. Очень похожи на Брандмауэр Windows. Итак, вернемся к вопросу о том, стоит ли использовать один из этих хостовых фаерволов. Особенно на Mac OS X, на лэптопе или десктопе. Ответ будет такой же, как в случае с работой под Linux. Может, стоит использовать, может и нет. Это зависит от того, как вы используете устройство. OSX подвержен очень малому количеству вредоносных программ и других форм атак, хотя эти угрозы постепенно увеличиваются, и пользователям OSX стоит ожидать очень скорого появления большого количества MalVARI в свой адрес. Встроенный фаервол приложений LOSX не обеспечивает никакой защиты от Malvari, которая уже закрепилась или пытается закрепиться на устройстве и которая пытается связаться с внешним интернетом для создания обратной оболочки, потому что все исходящие соединения разрешены, и вы не можете этого изменить при помощи фаервола приложений. Фаерволы, которые блокируют исходящие соединения, такие как PF, все равно обеспечивают лишь ограниченную защиту от Malvari, которая закрепилась на устройстве, поскольку фаервол можно обойти рядом способов, включая простые исходящие соединения через порты, которые открыты. Например, через порт в 80. И если использовать Firewall, поддерживающие работу с приложениями, типа Little Snitch или Murus Pro, они в большей степени способны предотвращать исходящие соединения Malvary, что хорошо. Но имеется административная нагрузка по включению-отключению правил при небольшом количестве угроз, направленных на Mac OS X. Поэтому это вопрос о том, насколько сильно вас заботит безопасность против временных издержек на установку этих правил. И как я уже говорил ранее, если вы подключаетесь к недоверенным сетям, или в вашей сети есть устройство, которое вы не доверяете, то хостовый фаервол защитит вас от подобных атак. Поэтому если вы используете точки доступа или путешествуете, при подобном сценарии будет приемлемо использование хостового фаервола, который будет блокировать входящий трафик. И на этом мы заканчиваем обсуждение хостовых фаерволов для Mac OS X.